И здравствуйте, дорогие друзья, и зрители моего канала. Я ник в один. Я продолжаю прохождение Готики на а, Вулкан. Ну и так побежали, короче, в одно дело. делать сделаем. Где я руду найду? Вот вопрос мне на за. Зап... Я не знаю, руду там написано вот, смотрите. А, а, а что у не, не работает? А, вот. Руда. Он хочет выковать руду, рудный меч, и он... А, он тот островок, скорее всего. Давайте сохранитесь и сплаваем. Скорее всего так Я не знаю одно далековато. Я не помню, в каком-то моде я тоже самое на такой же вот плавал. Эм... И как сюда забраться? Просто мне интересно было. Если что, перезагрузимся просто, да и все. Да. Да, я после работы, если что, записываю ролики. Хм. Ну, самое, знаете, типа, сами по себе, что ничего интересного. Загружаемся. Ничего интересного там нет. Сейчас там будет демон. Походу, дело. Надо спи ходить. Получше. Зачем ты меня побеспокоил? Затем, что ты убил... Убить тебя. Хаха, -ха, Уже и нет ли собираю тебя убить меня да я раздавлю тебя как муху это мы еще посмотрим праздник Придурочный, что ли? А? Блин, ну я не сохранялся, да? Короче. Его надо будет заколбасить. Да, извиняюсь, может, посторонние шумы и есть. Потому что я тут стукаю по микрофону порой. Ай! Просто, видите, столик маленький, я поэтому стол стукаю. А микрофон на весу, и я его задеваю. Да, тут драконих корней этих дофига. Можно было зелье на силу сделать, да и все. ты у меня так блин надо было бы в силу бы вкачать но у меня ничего нет чтоб силу качать Люли! Юлий-ели-ели, ли юли, юли, юли. Ну чертиво! Как ты по мне попадаешь? Чртский пс! А ты чё, псина? За... ай-яй-яй, меня тычка и будет и все и беда... А серьезно? У нас крутая круга этого не может выйти. А? Басара, каждый он у меня попытается вселиться, мне так понимаю. я победил демона и сохраняемся что-то здесь интересное будет наверное. демон больше причине не причинит тебе вреда ты хочешь сказать что ты убил его да он ушел в, это... в иной мир Вау, я это... Дам за те, за это 50 монет. Окей. Блях. Тихо, тихо, тихо. Успокойся, успокойся. Все, все, все, все, все, Я не пират, не пират, все. Я да, прынь. Ну, я хоть сохранился. Да. Все же я не дурачок, да? Успел сохраниться. Ну... Все? Не знаю, пройду я это или нет, но... Как таково, я демона убил. Но не полностью, как говорится. Если я правильно понимаю. Я одолел демона. Хорошо, даже очень хорошо. Возьми это качество. усиления. Усиление. А что дальше? Не, ну это понятно. Все больше не болтаешь, да? Анна? Покажи мне свои товары. Забвение. Редина это. Магические способности мне не надо. Так, я туда не плавал. Вот просто мне ради интереса, охота сходить туда, посмотреть, что там такое. Ой. А? Круглядал, да? Или же нет? Ну-ка. Нет. Это какое-то здание? вы это видели, значится, здесь какой-то потайник еще есть. На этом острове есть тайный ход, Ну явно не под водой. Так. Ладно, сейчас попробуем на тот островочек попасть. Где-то, может, что-то я не заметил. Какого-то подвоха я даже, может, не заметил. Давайте посмотрим. Он там мне дал, мне интересно знать. Я пона мама. Серьезно, дорогие зрители, я даже это, блин, никогда бы не догадался. А что там такое? Куда дракон видели, да? А, разработчик это серьезно? Легкие доспехи... Вау! Wow, Вау! Wow. What the hell? Ладно. Hello, Inter... Герилленд... Герилленд... Драконус... А! Типа это доспехи дракона этого? Блэд. Окей. Okay. Какой-то дракон лежит. Ой. Я застрял. Да. Так интересненько. Нет. Он не говорит, что это мадзамада маскарад. Так, амулет Герри упал где-то возле каменного круга. Интересно, амулет, да? Но у меня амулет никакого нет, как видите. Как интересно, почему? У меня самый лучший типа доспехи сейчас. Дракона корень. Да, видите, как это забаковано вообще. Ладно, с Гери пойдем поговорим. Или как там его? Так ХП надо кушать. Ну вот, если бы я бы раньше бы отправить доспехи, знал бы, блин, я бы туда бы сплавал. Ну, давай верхний квартал туда слазим. Пузырьки это то, что я упал в воду, поэтому... Табак такой дебильный, ненавижу я его, сколько я... не знал это, что разработчики решили для меня фаскалку сделать. Наверное. Ну, не для меня, а для всех как бы. Мико. Ули, вот твоя руда, спасибо, вот тебе 200 золотых. Хм? Ну, это животные, хм. Так, каменный этот? Может, я что-то там не заметил? Прохода какого-нибудь. Типа такого что-то. Здесь никакого прохода как бы есть и нет. Что-то интересное, интересное. Я никогда такого не... Видывал. Стой. М -м -м. Ой. Э, ну, вряд ли я так смогу сделать. Ладно. М -м -м. Может через верх как-то пробраться так. <Свец> блин сваркнуться Что? Разраб что-то надо мной пошутил, что ли так жестко? Ничего здесь такого интересного-то и нет. Да, раздраб хорошенько пошутил надо мной. Так что, дорогой зритель, я понял. Какие-то недоработки, какие-то переработки он сделал. Так, руна. Он говорил про руну, да? Какую-то там... Эй, а -а -а, приять Сказочный долба. Лучше я понизу бы прошел, да и все. Ладно, прокурить будем. Нет вопрос-то задается. Для чего вот так сделали, и для кого? Болотник. Как интересно! Где-то он тут что-то обронил, да? Кому что имя спиток Беллера я должен смотреть. Оба, оба. Так, банк для меня, ключ, который у него. Так, корабль. А займа, так. Так. Так полазим, пока дорогие зрители чуть-чуть пздеть. -чуть Видите, разработчик для меня какие-то паскалки сделал. Некоторые, некоторые, я не знаю вообще чисто вот для чего он там делал. Вау, блин, дурак, просто так. А я и не сохранился. Ну да, да. Короче, так вот также все делаем. Это дура, что ли, тупая? ёшкин кот. Японский городовой. Ладно. Блин, э -э, дорогие зрители, я это вырежу, Это точно. Качать свои силки, наверное, да? Интересно, почему ну так? Ладно, пойдемте еще посмотрим, может что-то еще найду. Надо волка, наверное, найти, а волков я убил. Ну вот так. челики а у вас... А вот переиграть я такой дорогой, дорогой зритель я понимаю, но я как сделаю вырежу и переиграю. Хм. и что теперь? Так, амулет, а он где его мог потерять? Амулет Герда упал где-то возле каменного круга. А какого именно каменного круга, мне вот это интересно. Там я все облазил, амулета я никакого не нашел. каменный круг только тут Ничего не понимаю. А, вот она балет нашел. Ай, блин, дебилитин, конечно, не блять. А, звук пропал? Нет. Дебильная это. Ну и, дорогой зритель, я не слышал вообще теперь никто, кто на меня нападает, кто что делает. Так что. О, а, твой амулет у меня. Правда? Да. да, вот оно. Как же я тебе благодарен, вот возьму то качестве награда. И ну, что ли? Ну, не ну. Так, Б задание. Кура. Красава, убирается. трофей, так, одну. У него нет шкуры варга. Мне нужно осмотреться, поискать одну шкуру. Где же я найду шкуру, блин? Вступление филион. Так. Демон устал мой создание дьявола, я изгнал демона из, из этого мира, и дальше все молчок. Кстати, эм... возможно, что наверху что-то быть. Может быть, урка какая-нибудь, еще что-либо. Ты с готика да. таких куча а кстати а, не навряд ли у пирата должно что-то быть хм. жаль что я не слышу не это плохо Звук. Хм. Ну да, да, дорогой зритель, это все просто беда для меня. тогда какое предложение у вас где у него у них может быть шкурка микро этот как наушники лучше bluetoothные ну, были включил да и все Сейчас, может быть, всех перебьем. Так, сейчас. Я ничего, дорогой зритель, не слышу. Слово совсем. Пират, пират. Никто со мной не будет разговаривать, даже маг. Хотя стоям у мага бумага как а сара это рай сейчас к мабу сходим он там же попросили свиток Беллиара. прыжок веры пульк так доплываем до берега и отдаем тому, которому нужен свиток был биоляра. То бишь надо же вступить. Это мое предположение, не знаю, как бы. У остальных как. Ой, блин, дебили наушники, надо новую покупать. А. а то мне этим хаббс, да, вообще ничего не работает, представляете, дорог дорогой зритель? Я сейчас вообще ничего не слышу. Сейчас димбицин начнет атаковать, так что лучше вот так сделаю. Блин, вы не знаю слышите нет, но у меня вообще полностью звук пропал. Может и у вас тоже? Ну это вообще как бы и не мешает. Короче, я буду в следующий раз на Bluetooth включать свои, блин. Самолетом с этим разобрались. Да, при мне я дофига убил. Ну а что сделаешь? Так, кому надо было там свиток Н? А кома, значит, кома. И все, и он будет за нами. Да, кома. Утро. Как погода то изменилась. Что там за свиток били а, армить мы? Кому. Я нашел свиток. А, очень хорошо. Давай сюда быстрее. А то я терпение посмотреть. Вот он. Давай давай сюда после. Вот. И что? А как мне стать магом? Эрик? Так, ну все, вроде я всех выполнил. вступление надо поговорить феликс я помог всем я помог всем угу. я говорил о своих магических и он согласен с тебе что то стал один из нас ты показал себя хорошей стороны. Ты готов стать магом. Итак, ты теперь один из нас. Вот твоя руба. Теперь мы готовы, готовы помочь тебе. Итак, рассказывай мне еще раз, что тебе надо. Ну, на теперь теперь вы ему поможете мне? Раз ты, ты теперь один из нас, мы с радостью поможем тебе. Еще раз э, повторить, что тебе нужно. На островах, Яга, где я живу, находится вулкан, который угрожает нашим, нашей деревне. Поэтому вы должны сопроводить меня, чтобы оставить, оставить его. Мы 6 рады можем тебе, но как мы... По так, вверху люди, на которых ты приехал, не заберут все нас. вторых если мы захватили взять корабль у пиратов, они убьют нас. третьих во время наше отсутствие, кто должен смотреть за лагерем. Это так, То если я убью всех пиратов. Тогда мы могли бы взять э, корабль. Я могу поговорить с Бадуком, чтобы он посмотрел за лагерем. Это должно сработать. Но оста... после вопроса можно ли ты сам? Ну, я что придумаю? Я могу дать тебе лишь этот свиток огня... огненного дождя я всегда, всегда на наши так многие воды и не и... так лучше всего его использовать у них э, спальни когда они будут спать окей он цветок необходимо маны вот А, у меня сколько маны. Высу, блядь. А -а -а. Длительность. <laughs> Урон. Секунду. 200. А. А, -а маны необходимо. Хрена себе. Ну ладно. Короче. Дело к ночи. пойдемте пиратов разграблять. Убивать всех пиратов, когда они будут все спать. Как вы согласны с этим? Ну, я даже не думал, что я смогу магом стать. Так. А вы... А? Отличие, смотри. Как интересно. Ладненько. Ой, Пока в этой доспехах доплыл до туда. Вот. Да, извините за мои маты, конечно, я не хотел, я просто радостный из-за этого то, что я. Сейчас, короче, всех у для начала с этим поболтать, балбоса Ты не мог бы посмотреть за лагерем магов во время их отсутствия? Но я же совсем один. Ты можешь им сказать, что я просмотрю за ним, как когда они плывут. Окей. Так, ладненько. Это уже все готово. Пойдемте. Проберемся ночью к ним. Сейчас спать будем до ночи, Когда они все спать будут. И захнем их магией. Вот такие вот предложения у меня. Да, понял, я понял, чел. ⁇ Ждай... А, мои блюд ну, уже зарядились, ёшкин кот. Ну, подсоединю, когда буду записывать второй ролик, надеюсь, какой-нибудь уже в кладбище или еще что ну вот так дорогой зритель Так что не серчай у меня просто попанька с подгорает а да и время уже 9 час наверное десятки Ну да как обычно десятка часто да. а я до 12 не сплю представляете переодеваемся в пиратов чтобы они не стали, не согрелись и побежали месить их к, кашку. Второй этаж, и они там все да, должны быть. Но если они там все, то я их у сразу всех. Так, у меня заклинание не надо, на одну на отлично. Все в одной комнате, отлично. О, но ну ну, ну, Не собираюсь спать. Тех поубивал. Ну, а, ч, залутать не смогу, да? Пират. что он меня забрал, то и я получил обратно. Грех, жалко, отец, смерть, конечно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все, все трупы. можно перейти к магу оба. Будет. вот сейчас бы я прыганул вы представляете об серенько цело было бы как бра э, вулкан уже пройден mm -hmm. надеюсь Да, наверное, вам тоже без звука вы скажете, ай, блин, да, что за бред. Все, я пиратов убил всех, так что тут. Наверняка вам скажете, звук, слышно, клавиатуры, все такое, ну, но... извините, конечно. У меня просто наушники сели. но я послушаю на самом этом. Пират Мирпы, Отлично, Очень хорошо. Теперь на корабль в наше распоряжении Я все приготовил. Хорошо, но перед тем, как мы отправимся, скажи наемникам, что они сопровождают для нас. Потом придут кто-нибудь, и мы отправимся в путь. Окей. Давай. Так, Мика нет. Вот он хор, Хорст. Не Хорст. Мы отправляемся в плавание с провождением. Хорошо, мы уже идем. Поговорим первым. Я уже там. Первым. Да, научники. Ну, я бы включил бы, конечно, но я боюсь, что вам не понравится один звук. С Феликсом поговорим. Наемники будут нас сопровождать. Прекрасно, мы можем отправляться, как только ты захочешь. Поехали. Всем. На этом, дорогие зрители, мы заканчиваем. Всем пока и до новых встреч. Это всё, все, всем питры. И мы на этом заканчиваем.